Владимир Путин на встрече со своим французским коллегой Мануэлем Макроном разъяснил, что законопроекта по признанию самопровозглашенных Луганской, Донецкой Народных Республик не существует, есть лишь инициатива. Сегодня пресс секретарь президента Дмитрий Песков, нарушая наши дипломатические традиции, впервые зачитал расшифровку закрытой части переговоров глав России и Франции, чтобы опровергнуть слова главы МИДа Франции о том, что Путин якобы решил не принимать в расчет предложения депутатов Госдумы и сказал об этом на встрече с Макроном. Мы с большим уважением относимся к господину министру иностранных дел Франции, к его усилиям в плане урегулирования конфликта в Юго востоке Украины, к его усилиям по развитию двусторонних российско-французских отношений. Но в данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств. Путина и Макрона в следующий раз просто помешает лидерам доверительно говорить друг с другом. Если они не будут уверены, что все сказанное будет растиражировано через несколько дней в СМИ. Это ограничивает их маневр в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Здесь еще очень важно, что нюансы здесь искажены в заявлении господина министра. А это в э, такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, это чрезвычайно и чрезвычайно вредно. Я просто вам зачитаю дословно, что там было, чтобы впоследствии мы понимали, как важно не искажать. нюансы. Я не знаю, может быть, меня накажут за это дальше, но, тем не менее, я это сделаю. Из э, синограммы беседы господина Макрона и господина Путина э, в той части, которую интерпретировал, Господин Дриан, Макрон, э -э, меня беспокоит другое направление признания этих сепаратистов. Этот законопроект в Госдуме в России. Что ты хочешь делать с этим законопроектом? Можно ли это поставить на паузу? Путин, у нас нет законопроекта. Никакого законопроекта Нет. Это и есть инициатива Компартии, Коммунистической партии Российской Федерации. Это их инициатива. И она основной правящей партии Единой России не поддержана. Но инициатива такая и есть. Это было, естественно, до, до голосования в Госдуме. Я вам сочитал дословно был задан вопрос о законопроекте, и было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, и что никакого законопроекта на этот счет не существует. Вроде тоже, но все по-другому. Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе смотрим.ру Просто наведите камеру смартфона или планшета на QR-код,